да идем вдоль каналы вдоль каналы идем и смотрим в общем что попадется включим камеру одни мухомора где же грибы орудует Нормально он обгрыз вот дерево кусочки зубков угу. Кусовок Завалил <рючанский> <с pumped> <«Прыч science> <рючанский> да. О, Маленький грибочек Это кто? Прям в траве Подосиновик Твердый какой Ножку срежу тут. Петь, я close, на ножку где-то еще, может быть, рядышком. В две, очень плохо видно. в траве. Хороший. Угу. Нашел. Как он увидел ее? Ну, покажи. Волнушечка же, да, волнушечка. Хорошая? Хорошая. Ну, Мама там что-то режет. Ты что там нашла, что-то, Зай? Так, Феська еще гриб нашел, да? Ага. ага. Вот этот. Вот этот. Под правда. Нормально, не червивый. Ничего. И ножку тоже подрежь еще. Вот тут? Да. Вот. Все? Все. Ты молодец. Смотрите, сколько уток. Ой, утки. Крылов бы тут сейчас с ума сошел. Смотри, сколько их. Куча. Еще сколько вылетело? Вон еще, смотри. Крылов, вот где ты охотиться должен. Тут можно куда не стрелять. Ребятки, нашел я тоже грибок. Белый походу. Да, белый. Такой гриб. Да мы переехали в другое место немножко. Заехали, думаю, сейчас посмотрю, забегу на 10 минут в лес. Посмотрю, есть ли грибы. Вот один нашел. Так, ребятки, нашел еще волнушечку вот такую. Возьмем. Ну, грибов мы ну, это немного лесу Может, далеко не заходил но тут уже грибники прошли уже видно так ребятушки ну что мы зашли в другое место в другое время на следующий день пошли короче ребята в тот раз мало что-то грибов было вот решили на свое место старое заехать посмотреть подальше уже. смотрите уже первая пятого уже пошли ребят собирай зайчик а это черная грусть зайчик нашла а зашли вот прямо вот еще даже и не, за... не зашли в наше место, короче. Собирай. Хорошо. Вон еще, по-моему, вон там. А -а -а. Вон там. Вот такие грибочки. Сейчас, надеюсь, не ложные? Нет. Нормальные. По-моему, ложные Да, нет. Вот так. Ребят, напишите в комментариях, Хорошо взяла. Аж прямо это. Хорош Так. Где? я черных вообще не вижу почему-то. Ага. да. А, да. нашла Черный не вижу после смены сегодня. что ли? не получилось ребят снять улетел до нашел груздя такой гуть он червви не черью не пойму Нет, вроде нормальный за это там далеко Я вот тоже груздя нашел. Напишите, ребят, что за грибы такие, поганки какие-то интересные. Беленькие. Сейчас, подожди. Вот смотрите, ребят, еще одну одного груздя нашел такого. Жена там белого нашла, сейчас посмотрим, ребятки сходим, поглядим с вами. Вот, еще пробираться к ним. Куда так зашла-то? Он. Вон туда. А -а. Ну, Да по... это не беленький. Это под берёзовик. Ну. И чернушка рядом с ним. Вот такой. Ну, давай срезай, посмотрим червивого нет. Фу. Ой, слушай, я вся прям в это. В мошке? паутине. А -а -а. Ну, Паутина значит никто не ходил туда недавно. Да вообще свеженький. Ага, березочек. Вон это не он. Ну-ка. Что это? Нет. Нет. Вон дуньки лежат с корзинкой рядом. Да. Дождевок. Ага. Да. да. Вот это черного груздя очень тяжело видно. Листва темные. Но зато они прямо Мы посолим. Они прям новенькие-новенькие лезут. Смотри, какой тут нашла. Ну, лад. тепло пошло, ребят. Вот. Ну, ага. Прям хорошенький. Вообще лес шикарный. Даже в сам лес мы еще толком не вошли. да, пять метров зашли от трассы. А Кого? Груздей? Ну, да. Где ты их видишь? Вон, а -а -а. бери Вот еще, смотри, сколько а, Дай ножичек Не ломается он под крышок Кто там напишет, опять рвете Другие зачем срезаете Не поймешь, как вам, как грибы собирать вам. Какая разница, как его резать, собирать Придется одевать. Вон еще один, зайц, видишь где? О, сейчас на так у меня вот. А, ну, у меня нас большой перерост. Да, такой не бери. Да. Вон тут, посмотри. Можно будет завтра еще сходить тогда. Мы считай, даже в лес не зашли. В Москва сюда не добралась. Зайка разошлась там. Да грибы что-то разошлись. А так я пока снимал, вот все этих собрали грибы, а вот еще вот гриба-то не заметили. Груздя. Груздей сейчас засолим. Хотя бы баночку, да? Вот вот тут за. Вот прям растет. Вот. А -а. Мы его даже не заметили. Но... А вон ты сидела где? На твоем месте грусть еще. Да ладно. Вон. Видите, ребят, нашли груздя. Ты нашла за? А я нашел. Вот прям камера на него смотрю. А. ты на нем сидела бы рядом с ним сидел но он уже это он уже старый старый да угу. вот и все. Их груздей тяжело видно надо пока не присядешь не сядешь вот еще за вот это нормально и он еще маленький ну вот. вот видишь как ты хорошо тоже сел а этот гриб, этот, как он называется? Как он? Пуколка. Пуколка. Не, это уже все, зайчик. А, -а, -а. а вон, еще грусть больше два. Вот один может быть хороший, а один может быть хороший. Не заметишь их. Все прям на одном месте. Смотри. Ты обрежь, не, не. Такие не бери, маленькие бери, они хрустящие. Ну так где они, вот маленькие? Вот маленькие ищем, ходим. Вот. Это вообще он. Весь тоже червивый. Вот этот нет. Ножом связай. А то опять напишем в комментариях. Пусть пишут. Для этого они живут. Неправильно вы срезаете. Ой, неправильно вы рвете. Другие, вы чего срезаете? Надо выворачивать. Вот, вот этот хорошенький. Я про них и говорил А вон еще Вон ребятки Два стоят но ну, Один большой, один может быть нормальный А вон еще один Вот такой Большой наверное Не, хороший Да ты режь ножом, посмотри внутри Вон! даже видно по шляпке надо брать только шляпки уже одни Ой. Ну там маленький возьми тот большой уже не бери ага. надо уже в, это, в пакетик перекидывать О, я сижу короче ребята вот снимаю вот гриб растет он рядом Сижу здесь, на грибе, грубо говоря ага. Так, там уже А, ну там тоже еще лесок нормальный идет Давай вот вот сюда зайдем да. Посмотрим Сначала. Тут что-то на одном месте мы собирали Так Так, Ну столько грибов уже набрала Елена Аркадьевна Сейчас грибы в пакет положим, пойдем в лес уже зайдем, а то мы в лес так и не зашли. Это по одному укладываю дверь все. Сейчас перемнешься. Блин, меня укусил кто-то. Давай, давай, укладывай. Одной рукой камеру держи, одной рукой пакет держи. Вот одни чернухи, да? А один под бережем. Вылез. У нас такая лайтовая сегодня грибная охота. Да. На часок. Выбраться в лес, посмотреть грибы. На баночку уже, считай, набрали. Сейчас, Елена Аркадина. Да ты вниз, вниз наоборот, чтобы не видно было. На обратном пути заберем чтобы в темноте не прошел это а ладьевых пособирали <реш> -то ребята обмельчал. стараются обмельчал чего да, раньше было больше да что-то он высоту -то поменьше стал ага. знаменитость наша нашла И второй а -а, какой-то черный прям что да на три посмотри, ага. какие. Ага, ага. Бежит куда-то. На корешок свежий. Куда бежишь-то, посмотри. А я такие все равно бы не заметил. Да какая разница? С моим-то зрением. И что, у меня прям великие. Ты говори, не беги. Вот они здесь. здесь. Я не бегу, я хожу. Отдыхаю. Бежи ко мне из Ребята, клещи в лес пойдете, обязательно одевайте. Уже двух клещей с себя снял. Все. Какую-то крутяшечку накинуть. Дайте шапку. Нет, не надо. Я на волосы-то чувствую, у меня волос нету почти. Пять гриб нашла. Да, муж бегает, как сайгак. Вон один грибочек. А вот второй грибочек. Ну, под березовички. Ну, хоть что-то. И чистенький, между прочим. Ну-ка, тот, посмотри. А то бежит, бежит. Куда бежит? О, чистые. Фу, не Блин, клещи, короче, вот прям снимаю с руки. вот На. Придется жену шапку одеть, потому что они меня замучили. Замучили, ребята. А что делать? Я тебе говорила, что ты шапку одел. Я ну как, делаю. прикид? Да. Ну а что сделаешь? Лучше так. Ребятушки, я нашел свои грибы. Вот раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Зая, я больше тебя нашел на одном месте квадратном. Иди собирай. Ой, да еще волнушки, я их, не заметил. Кого нашел? И этот, свой любимый гриб. Ого. И волнушки у стоят, куча. О, зайчонок, ты сегодня прямо. И только что опять снял клеща с себя. А вот Шей, Волнушечка Вот такие розовые это волнушки Ох, какой грибочек Ох, какой грибочек Ой. Ну -ка. Вылезай Ну ты трешь больше Нет, а все тут уже Так, есть не надо наш грибок вот еще волнушечка А где еще волнушечка? А вон еще впереди стоят, что не видишь? Вот Ты прям перед ним стоишь Да И вон две еще Под деревом О, смотри А ещё. вот этого я не видел, друзья Смотри, какой чистенький грыздек Ага И Вот волнушечка стоит Хоть солью может трехлитровую баночку. Вот маленькая тоже эта волнушка. Сейчас. И вот еще волнушка. Ну, сорви сам, господи. Так у тебя ножик. То не крошится. Вот, вот еще волнушка. Так. Надо, ну тут посмотреть, на этом месте будет еще. А, вот еще одна. Да, срезай. Вот еще одна. Раз, два. Вот это? Нет, вот. Что? Оранжевая, это я это? же тебе говорю, да, желтая. Вон Грузит, то сидят. Где? Ага. Я не заметил их. Да, Где-то тут был второй. где же их было вот, два. Вот, маленький. Или это такое? Ну-ка, ты вот срешь. Да нет. Это мо... а, не. поданка. Блин, их только что было два. А. У меня вот. уже в глазах, видать, это. Рябится. Угу Потому что я здесь видела двух. Ну ладно. А вот он, вот еще два. Прямо на них сиди Вот второй там же. Вот второй. Под листьями прячется. листья разворошить, потому а что еще десятку найдешь. А вон еще одна. А вот еще. Вон еще, вон еще собирать. Тут тебе целый каландайк нашел. Вот еще груздик бери твердый прям вот на вот этот. это вот волнушечка вот тут вон волнушка угу. да смотри какие там хорошие то они вон ты грусть еще не взяла да, смотри прям как растут красиво угу. раз-два вот эти а маленькие Смотри, вот здесь вот можно пройтись может, да тут это... такая вот ребята нас и вот на горочках стали сейчас Нет, собираем плохой угу. но ну, те волнушки хорошие должны быть впереди которые так. туда бы пролезть может там дальше еще что есть конечно вот ты не лазишь, как я погляжу. ну да я как это да, ищу да. не воду держать и камеру ну, Зайка там залезла. Что там есть что? Волнушечки так поперы. А я вот Ты можешь в этот, в канаву в эту, залезть, посмотреть с той стороны. Может там тоже на бровке стоит. Но я сейчас к тебе приду. Просто, может быть, давай, смотри, зайд, иди сюда. Тут пройдемся по этой стороне, а потом обратно по той стороне пройдем. Тут мы же только зашли. Где, ребята, вот таких черных просто тут, маме? Сидишь на одном месте у меня, пока ждал, уже нашел груздя. Груздей много, короче, ребята, если за грузями пойдете, грузей много. Ну, он, гриб, посмотри, червью нет побольше большой, конечно. насчет ну, вот этого грузика. Опа! Ну, ножом срешь. А сейчас я да, ответка освобожу. Да нет, хорош. Хорош, покажи. Угу. Угу. Хорош. Ну, и на тут... жарешку пойдет. И тут тоже. Угу. Чистый. Так, вот белый, белых пока не попадалось. Но и тут место не для белых, по идее. Белый там дальше. Не знаю. Где... Дойдем мы сюда, до туда или нет. Сегодня, по крайней мере, не знаю. Все тут вон, волнушки нашел. Обратите внимание, да? Ну. А вон еще, ну куда доставать сам. Вот, смотри, какая маленькая прям. Давай, давай, давай. Блин, и клещ, смотрите. Быстрее убирай его. А, а вот и грусть. Они не рядышком нет. всегда, нет? Там идет. Сейчас вижу два груздя. Андрей что вот нашел два груздя. Видите на картинке нет? Увидит она нет? Нет, я говорю, они увидят на картинке груздя или нет? Ты это увидел, наверное? О, прям какой это! О, это еще один. Я его не а вижу. ты увидел? Вот прям рядом. А это нет. А он волнушка? Нет. Нет. Это червивый. Да. Вот этот посмотри. Зайк вещи мне ползет. Где? По лицу. Нету. Нету. Блин, мне уже они мерещится, короче. Стреши ножку-то, зачем тебе. надо резать его так, так Пойдем дальше. Может, тут посмотрим? Не знаю, может, червивый или нет. Ну, вроде твердый. Не твердый. Сейчас жена разрежет, посмотрит. Может, на с картошкой пойдет. Пить у тебя? Да, в руки. Ты... наверное, большой был Нет. Смотри, ножка то чистая. А -а -а. Жарха пойдет. А -а -а. сейчас... а -а -а -а. Я вот только такие грибы еще большие. Вижу. Или эти оранжевые подосиновики, волнушки. Фантазер. Вот Фантазер. Uh -huh. Ты меня называла. Я угодил, называем, такой здоровый на Дорогу все разбил. Раз, вот Парни вот так за грибами едут. Вот на таком тихо. Грибов нету. Вот так вот ребята за грибами ездят. Грибов гриб нету впереди, не знаю. Есть ли нам смысл Ой. идти дальше. Но каждый Ой. свой гриб-то не найдет, конечно. Ой, я волнушку уже нашел, пока они тут ехали. И грудь сразу же стоит. Грибов, говорит, нет. Он собирает двух. Я думаю, просто они решили отдохнуть. Вон еще, смотри, сколько волнушек. Вон еще. Я штаны испачкала. Чем ты испачкала? Да, проехали, а -а -а. устанула. Присел вот за грибами. Грибов нет, ребят. Нету, зайчика. Блин, ну клещей, конечно, больше, чем грибов. уже не знаю, сколько снял их. Ко мне только один пристал. За все это время. Надо было к ним сейчас сесть. В ковшик? Не, в ковшике-то место было занято. хотя можно. Но мы дойдем. Ну, Черт, смотри какой о но ну он уже все не и трогай даже уже... его в руках а, я... а нож хороший не надо его даже трогать блин зай мне не хочу такой гриб. вот он лучше нормально, Кого нормально? как они грибы собирали не знаю он прям <кх> на дороге короче я так понял врез глубоко не надо идти вот вдоль дороги идешь и все можешь да, на твою маленькую мини-корзиночку? Угу, в моей мини корзиночки вот уже вторую почти Ленарка не собрал. Да, с Андреем Сергеевичем. Ой, не мало. Пока сижу уже трех ключесть у нас. Он еще же что за не сорвал. Не видела? Нет. Вот. Где угу. еще? Ну это как-то это Червивая выбросит да. Ой Не пойму, червивые что ли Червивые. Так, зайчик что-то нашла это кто? Срежь, это посмотри это вообще Дунька покажешь, нет? Ну-ка, какая там внизу. Да, это Дунька, выкинь. Прелесть пока стоит. Я думал, красноголовый. Я тоже думала, красноголовец. Ох, какой! А это белый, походу. Ну-ка, отрежь. Посмотрим, если не чернеет, то, значит, белый. А если чернеет, подосины их. смотрим да не это белый ребят хороший грибок надо тут пошастать а ну, все мы надо. дальше не пойдем мы тут, тут походим пора посмотрим и так хорошо он и какого а -а -а, так вот тут маслята ребята Вон масленок он второй масленок маслята маслята самые лучшие грибы у нас считаются на севере тоже как белые Вон еще там один вроде стоит. И вон еще. Вон еще. Вон еще. Да, масленок. Слизь, да, такая Да. Да, масленок. Вон еще. Вон еще, смотри какой. Ага. Угу. Вон. Вон еще но необычно маслята на дороге растут. И как вот их можно было? Не червивый? Ой! Выкинем. Течет с ним. Течет. Уже плохой. Значит. Это нормально. Ой, смотри какой гриб, я даже бы не заметил. Достань мой телефончик. Датчик там, да, то гриба нашла да, да, Хороший. Конечно. да, да, да, да, нашел что-то. Я уже носить не могу. да, да, да, да, да, или что это? О, вообще черви выкинул. Только такие могу грибы собирать, ребят. Походу. А, Снимай лесу. Лес просто красота. Особенно наверху вот это вот. Этот вид Наверху это не заменит ничего. Не, судно. Ну, покажи картиночку. Да нет, картиночка на. тут, это ладно, а ты наверх посмотри, там, ага. там вообще красота А с блядь, вот это красота Стой, не дергайся, господи ты ты Только будь. сел, на ну, секундочку Ай, Сиди Блядь, прямо жопа надо, короче, в следующий раз от клещей что-то. Не от клещей, а надо в следующий раз, как у меня, кофту надевать. Никогда в этом лесу не было столько, в этом году что-то. Лосинов особенно. Да, с крылышками. Так. Волнушечку нашел. Свежем, посмотрим. Нормаленькая. Солить. Отсолить, Отсолить пойдет. Мгм. Он сколько эти? Ну да. Ребят, пошли назад. Да, на этом же месте. На были. этом же месте были. Волнышки не добрали. потому что светило солнце прям в лицо, сейчас мы пошли спиной. Какая, смотри. Ага. А еще. Вот еще две. По чуть-чуть, по чуть-чуть Еще нас соберем. Угу. Теперь против солнца надо смотреть Во! Красным горит? Да, да. вот а -а. Так, волнушечки тут прям Мимо ходили, не могли найти Вот чего он. Короче, в глубине леса вообще смысла не было ходить. Надо было вот идти вдоль дороги, да? Угу. собирать. Ну, тут чуть-чуть на такое вот, а, ну, да. вот стоишь, и они начинают тебя атаковать. Что, Он. Угу. Еще видишь день? Леща нет уже. А все остальное. Ну пусть хоть в чем-то у тебя будет, Глаза-то. О, вообще крепкая прям такая. Ну червивая. Крепкий, ну червивый. Ты посмотрю, вот я закрыта полностью. возьмешь так вот как мы его из поднизу возьмем ага. пошли ребят вон, вот Ребята. Там. вон волнушка лежит на столе не больше набрали ты так подавишь Давай. по одному надо укладывай ты тоже помогай мне тут Немало. Ах, такие красавицы. Красавицы. Угу. Корзинка полная, а грибы пошли. Какая-то под березочек нашла. Угу. Вот такие волнушечки, самые вот то. Дальше Где-то я видел блин, Много сейчас А, вот стоит И вот стоит а дальше, дальше. Вот стоит Видишь, у меня волны такие внутри Вот эта волнушка Вон еще Бери только -то. Вон еще заебал нужка. О. О, да тут две. Опа. О, вон еще. Тут наберем на, на еще банку, наверное. Вот это, вот это уже не волнушка. Вон еще. Видишь, чем мы отличаются, видишь, вот такие волны у них а вот и нет Блин, если бы еще не клещи вообще приятно было бы собирать о, смотри какой гриб там стоит да, мы не заметили его с тобой ну-ка, чернушку собери, груздика собери. Вот, смотри, какой подосиный. Нет, все. Классно. Вон он, видишь, вон елочка. Да, еще тут. Вот такой подосиный. Ножом его срежешь лучше? Не ножом, ножом. не ходили датчик там ходит ищет так ребята мы чем вместе с вами поищем видел а, Вот они. Вот они мои волнушечки, мои красавицы. Ганки, что ли, такие да Фу. сожрали ключи сожрали так ну вот отсюда мы начали брать волнушек ну вот еще одна вот она еще одна ножи зайки придется так думать красавица красавица ну, покажи да вот они большие просто вот эти две тата не ловушки А вон грустнет? Нет. Это волнушка, ребят. Я здоровая. Что, возьмем большую? Да? Чистая. О, Ребята, у чистая. Ребята, мне уже ноги не поднимаются. Ты ножом срезай такие большие. Зачем ты корни-то эти нахрен? Не нужно. О, нужны. А -а -а. Так, пудрибок вот такой. Нашли. Что там, до сих пор трактор, что ли, едет? Уже трактор, вот такой грибочек. Так ну что, ребятушки, сходили мы за грибами, грибы есть в лесу. Ну, в основном вот эти, что маслят. на соленье идет, какие маслята а маслят так чуть-чуть нашли. Да, маслят мы пять штук может нашли. В основном вот эти черные грусти и волнушки. Ну и попадались там пару белых грибов было и подосинники под, под березвики были, но ну, в основном вот на соленье набрали. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока-пока. Пока, ребят. Увидимся.